Всем привет! Сегодня будем играть в YouTube Live Simulator, и вы, наверное, ждали видосы, где я буду на ноутбуке играть, потому что видео, которые выходили у нас на ноутбуке, было очень мало. Вы, наверное, уже знаете такой симулятор YouTube Live Новый, и давайте сейчас зайдем в мой дом, вы посмотрите, как у меня там все оружие, у меня там где-нибудь У меня есть золотая кнопка YouTube, а и серебряная. Если у меня в жизни так было, я просто радовалась, я тут два года, мне кажется. Но первым делом, пока у вас не было уже все локации, то мне просто надо в новый дом купить за 5 миллионов долларов. Так что давайте попробуем поиграть. Я вам объясню суть этой игры. Блин, так, так, быстренько. И вообще суть в этой игре, что надо развиваться, становиться больше блогером, покупать квартиры и покупать все ноутбуки. А потом, когда будет конец игры, вас перечисляют в новую локацию, выясните, Кто проходил этот, не знает. Ну, да, не проходил тому -то тоже стоит поиграть вот типа игра зашибись зашибись рап, просто без зашибись игра зашибись просто вообще процента да, вот конечно тут только с менюшкой для монтирования конечно проблем большие и кто хочет чтобы я снял вторую часть по вот этой игры пишите что это наберите тут 5 лайков и тогда я сниму ищу вторую часть вот этой игры так я пока посплю физика хоть это кровать приносит раньше может как легче можете с ними раньше на Приносила очень мало дохода, что ли, да. Вот посмотрите, сколько мы меня просмотров было. Ши, вот мой луксар, 1 миллион просмотров, пипец 260 плюс подписчиков Фу, Если по жизни так было я бы миллионером стал. Вы понимаете? Фух, я устал уже говорить. Ладно, так игра Мигрант первая вот игрушка. Идем не нужно, я могу даже самую дорогую. Так вот такие. Я на проверке комментариев всегда вот так делаю. Всегда. Я каждый день комментарий проверяю. И говорят, что самые старые игры тут, наоборот, приносят больше денег. Да. Я убедил всегда, вот все игры приносят больше всего денег. Старые такие. Ну, вообще, как-то, это же реальная жизнь. Брал старый тот же. Он уже устарел. Ну-ка, он устарел, его удаляет. Они те же счет сушили. Для всех блогеров я люблю. Но для меня. бля ухо чтобы с вебкой снял вот этот тайкон да что ну, да, Не говорит нему с вебкой да с вебка тоже тоже видос у него был и не будет наверное в ближайшее время фаус дивин мало конечно ну тоже нормально все таки на того не валяется давай давай давай Ой, ну грузите, зайконченный сама Блин, у меня еды мало. Так, теперь в игрушку поиграем. Посмотрите, сколько она набирает. 500 миллион уже. Сейчас посмотрим, переплюсь, там 2 миллиона. Выгодно снимать эту игру или нет? Видали, выгодно. На, на несколько, тысяч. А то еще. Опередила. Цвет, ПК, могу новую пока купить. Но я мне пока не нужен. Не нужен, не хата новая нужна. Вот это да. Мне просто хата нужна очень новая, да. Блин, я еще не еще и экономить чип, так надо. Поймаю, могу за миллион за тысячу долларов. Блин, мне экономить это можно! Еще это хочу спросить. Марина, хайтер бесят. Проверять. Так, давайте теперь туда поставим эту игру. У меня тут. О, этой игры тут необходимо. Бандибу, так. Так, давайте играем, играем, продолжаем. Блять, семь процентов, блин. жалко, что запипивать не могу. Я бы запипил, кивал, а то какие маты говорю нет Бля, маты мне такие раз. Давайте, сколько? Девяносто девять восемьдесят семь. Вообще хороший результат. Да давай вообще, я хорошо себя показал. Я очень хорошо себя, пок себя показал. А тебе 5 миллионов подписчиков будет, да. Когда будет 10 миллионов, я хочу кнопку дождаться быстрее. 000 000. У меня уже в канале 17 подписчиков, у меня будет 27 подписчиков. И я сниму... Нет, смотри, регистрируйся. Ну, у меня будет новый трек. У меня будет миллион. О, на 20 подписчиков. Так. 5, ну, 5 миллионов, да блин, а как долго деньги эти добывать? Это я, того это ваша манитизация отключили, точно уверен. Почему в этой игре так плохо? Блин, 2 миллиона, а мне нужно сколько? Ну, вообще, если логически, да. Если логически задуматься, ну то да, да. Да, бомба. Кстати, еще могут тут будут выпускаться влоги, посмотрю я. подписчикам. Э -э так, 100 на 81. Все, вообще прекрасно. Так, надо сначала поиграть в игре. Вот автомат, да, я его покупал, он пипер дорогой, но... Кстати, он не самый дорогой, 100 тысяч там дорогой стоит. Бабла, 6 долларов. У меня 2 миллиона долларов, алло, я ну... Могу... Вообще, как мне кажется, что я могу. Так, пока мне тут я могу вам показать квартиры, которые тут есть. Но это ладно. У меня не резиновое видео. По 10 минут немного. Блять, как долго, сука. Если я не запипикаю, пишите в комментариях, что я не кипикал. Бля, я это видео должен, я хотел квартиру за это видео купить. Главное. Я не в А зато видите, ничего не делать быстрее. Давай быстрее. Ну, ⁇ да, п, самое тупое задание. Я вижу это задание. Электричество чинится. Да, ⁇ п... Не, это ваше электричество. Сколько только что вообще всего урона было, Чего Вчера. Блин, делай 64. Вс ⁇ видео уроду. Блять, уу, все, хана. Сейчас я на, сейчас я попробую. Ладно, пошли, ну, ладно, не буду их читать. Ну, вот, блин. Во, погнали на квартиры посмотрим, что мне делать нужно. Апологи, класс. Вот, блядь, я вас не баму, и не хочу просто. Вот, я сейчас захожу, захожу, вот это все пролистываю. Вот, мой дом, да, натуральный, все сюда. И ставим следующий дом и... Вот мой следующий дом. 5 миллионов. Никого не обманула, честно. Я 5 миллионов нет. Тут вообще на миллиард. Подумаешь, подумаешь, у меня денег оно у меня миллиард есть. Подумаешь, я ж миллионер. А что, дозволено? Да, я миллионер. Придет. Давайте быстрее, иду домой. Сейчас вы видели, все 181 вообще заработал. Да, ёб твою мать. Ну, одно я что, одним словом говорю, бесит. Нет, давай работай. Так, давайте, новую эту, что снимем, я я вас, по на самом деле. Да, и реально это не то Это видео записываю в 9... 8 часов ночи. Ну как 8 часов ночи? Ну, у нас записываю это видео. Это видео я записываю. Бля 935! я сейчас даже, я даже 100 тысяч не Я тысяч тоже не видать, можешь посмотреть. Я же видео заканчивать. Да, мне прикинь, я сейчас видео заканчивать через несколько секунд. А я что? Я ничего не делал. Ну, проверяй. Ну, где? Я говорил, что не пахнет. Бля, как мне пьешь. Блядь, может, в следующей серии я апну. Ну, а сейчас... Так, я выйду на улицу... А сейчас. Всем пока-пока. Вы были на канале Анастасия Половская. Следующее видео будет э, завтра. Всем пока-пока и адьос. Увидимся в следующем видео. Набирайте колес.